Всем привет! Это Топ Дота. Казалось бы, патч 7.0 вышел в нашей игре уже довольно давно, можно сказать вообще в прошлом году. Но вот Габен и его друзья из Valve не спешат фиксить многочисленные баги, которыми Дота сейчас просто кишит. Я, конечно, понимаю, у них там каникулы, Рождество, Новый год и все такое, но мать его! Надо что-то делать. И сегодня я покажу вам несколько диких багов, до которых еще не добрался бородатый Габенушка после похмелья. Кстати, если если соберем всего 2000 лайков, то завтра будет новый ролик. Поехали! Первый бак у нас реально очень полезный и полезный в первую очередь для мидеров, а в частности для любителей абузинга ботла. Уже давным-давно в Доте так принято, что полупустая бутылка весит намного больше, чем полная. И поэтому наша курица с пустым ботлом еле передвигается, теряя сразу практически сотку спида. Это сделано исключительно в целях баланса, но сейчас я вам поясню, как этот баланс нарушить. И все достаточно просто. Как только курица подобрала бутылку, вам надо эту курицу выбрать и перетащить чудо сосуд в бэк пек и там становится неактивным и скорость возвращается до нормальной как только кура дошла до базы просто вытаскиваем ботл обратно и направляем к себе не знаю быстро ли пофиксят этот баг, или вал притворятся что теперь так и должно быть но пока можно пользуйтесь думаю что благодаря этой штуке вы пару лишних раз выиграете свой мид сохраните свой рейтинг и не горящую жопу а вот следующий бак не такой жесткий однако весьма забавный и в некоторых ситуациях все же юзабельный в общем вот как все работает Обычно, если вы приручили крипаса доминатором, то второго вы приручить уже не можете, точнее конечно можете, но первый сразу же откинет копыта. Но вот если заюзать на него эффект очищения, типа пуржа шаду демона или диффузал блейда, то вы сможете приручить еще одного крипа и быть уже похожим на Чена с его армией. Минус этого бага лишь в том, что вряд ли найдется дурачок, который будет тратить заряды диффузов на ваших крипасов. А сами вы такое вытарять не сможете, нужно только врагов заставлять. Ну и третье, последнее дичь на сегодня может вам напрочь законтрить минёра из вражеской тимы, а если быть точнее, оставить его без бабок. Я не знаю, почему все работает так, как оно работает, но в данный момент, если теки своими минами убивает кого-то, кто находится под ультимативной аурой в Рейс Кинга, то вылезает гейп и показывает минеру член. То есть оставляет его без кила. Иными словами, наш террорист убивает героя, тот превращается в духа и как только дух умирает, мы слева внизу видим сообщение о том, что герой заденайлся. Не Текис его взорвал, а он якобы сам себя каким-то образом убил и никому не отдал за себя бабки. Такие вот дела. Странные дела, надо сказать. Но ну на этом все. надеюсь вы будете это юзать в своих каточках и надеюсь, что вы не будете неблагодарными чертяками, которые узнают полезные фишечки и не благодарят за это лайком и подпиской. И конечно же напоминаю, что если осилим 2000 лайков, то завтра выйдет новый ролик. Удачи!